Добрый день, с вами я Богат. Сегодня я вам хочу рассказать об очень интересном проекте. В очередной раз это GMMG. Значит, суть проекта это MLM маркетинг Очень интересный маркетинг. О маркетинге я рассказывал в прошлом своем видео. Вы можете его найти на моем канале чуть ниже. Ссылочка будет под данным видео. Но сейчас я вам хочу рассказать о том, как вы получаете свои первые деньги. Минимальный вход в проект – это 10 долларов. И сразу же, сразу же, после первого приглашенного, который проплачивает 10 долларов, вы возвращаете свои, как бы называемые, затраты. То же самое сделал я. И хочу сейчас показать, как все это быстро вывелось у меня. То есть я только-только вошел в проект, только-только а, пригласил одного человека, только-только поступили ко мне 10 долларов, и я сразу пошел их выводить. А, давайте откроем «Вывод средств». «Финансы», «Вывод средств». А здесь заявление, э, заявка на выплаты. И э, в течение 24 часов... Э, Комиссия за вывод не снимается, да, это тоже плюсы очень большие, но на самом деле не 24 часа, а в течение буквально одного часа мне сели денежки на мой счет. Значит, вот вывод, сегодня у нас 16, да, и сегодня я заказал вывод, перейдем в мой DV, eh, ADV Cash, вот он, внутренняя транзакция, и вот мы видим, да, GMMG words значит денежки сели а давайте посмотрим сразу по времени значит здесь у нас 1228 и денежки у нас сюда сели так 1258 вот она видите да Вот она внутренняя транзакция. 1258 то есть меньше даже чем час. Значит, еще раз давайте коротко, GMM, GMMG Holding это очень интересная корпорация, которая развивается семимильными шагами. Значит, здесь дело не, то, не в том, что вы пригласили, вас пригласили, и, как многие считают, это коробочка или пирамидка, или там как вы ее называете. На самом деле это благотворительная организация, которая делится с вами за рекламу. Здесь есть реинвестиции, инвестиции, можно просто вложить денежки вот под, в инвест-проект, получать свои прибыли, но выгоднее всего работать и тем, кому нужны первые, быстрые, живые деньги. Вот вы сидите сегодня, и у вас нет денег, да? Вы э, оформили контракт э, с компанией GMMG, э, за, зарегистрировались, регистрация, на, регистрация на, ссылочка на регистрацию будет под данным видео, и все, и сегодня же вы получаете ваши первые деньги, 10, 20, 30, 40, 50, 100, да сколько хотите – Дальше здесь обратим внимание, что есть э, маркетинг план, очень интересный, да, и видео на маркетинг план здесь есть, то есть можно его будет э, просмотреть несколько раз. И самое главное это площадки. Чем больше площадок вы открываете, тем больше денег вы зарабатываете. Вот идут ваши площадки, вот они ваши площадки идут. У меня открыто пока две площадки я нацеливаюсь на третью, на четвертую, на пятую, на десятую и так далее. Мне просто было интересно, как здесь дела обстоят с вводом, с выводом и насколько все это быстро. Ребята, я это проверил, я вам это все рекомендую. То есть те, кому нужны живые быстрые деньги, пришел, увидел, победил. Да? Пришел, зарегистрировался, пригласил, получил, пригласил, получил и так далее. И так далее. Система автора, рекрут... автора автор рекрутинга у нас есть. Плюс от меня идут бонусы и подарки. То есть все необходимые инструменты я вам дарю в подарок. Ну что ж, всего доброго. С вами я богат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментариями. Зарабатывайте вместе со мной. Приглашаю вас в свою команду.